Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня у меня на обзоре майнер по заработку криптомонеты Трон. Называется тут, ну, вот такое вот у него название. В переводе верность360.com Регистрация, прописываю мобильный телефон. Можно цифры, похожие на мобильный телефон, не принципиально. пароль. Повтор пароля. То есть, пароль для входа и security пароль. Я прописала один и тот же. все прошло. Ну и вход, естественно, по мобильному телефону и паролю. Друзья, стартовал проект буквально несколько минут назад. То есть, старт сегодня 11.07.22 года. Вот. И попали в кабинет. До 15% нужно внести любое количество криптомонет Трон, чтобы активировать свою учетную запись. Здесь нет минималки, там 5 3x 10, 20, 100. Одна монета. Любое количество внести, как здесь написано, если перевести на русский язык. Так... Вот здесь где-то я читала. Внесите любое количество 3x, чтобы активировать учетную запись. Как такового лимита здесь нет. Вот здесь, если мы кликнем информация, вот верность 360 излет. Вот я перевела, да, на русский язык. Здесь. Как бы информация, это можно прочитать. Я уже зачитывать не буду. Если заинтересуются, все умеем читать. Возвращаемся. Далее. Шер. Находится партнерская ссылочка. Было два таких аналогичных проекта. И я хочу сказать, что... Администрация дала неплохо заработать. Естественно, я с удовольствием зашла. Я вообще захожу только в свежие проекты. Вот она, реферальная ссылочка. Можно так скопировать, можно так скопировать. Ссылочка скопирована в буфер обмена. Далее. Возвращаюсь. Здесь у нас депозит. 500 монет дают как бы бонуса но они ни о чем их вывести нельзя здесь промо аккаунт и моя команда профит вот, вот 43x это что это ко мне наверное кто-то пришел уже перевести на русский Доход от контрактного счета. 43. Так. Вот у меня пошла реклама в моей группе. Так, профит показала. Здесь у нас будет отображаться партнеры. Значит, здесь сколько? 8 уровней реферальная программа. Вот ко мне уже один человек пришел. Далее. Ну там выход. Теперь вот нажимаем на домик. Я еще ничего не депонировала. И как бы делаю все в режиме онлайн. Так, нажала на домик, нас перекинула вот на домашнюю страничку. Теперь вот на этого человечка. Депозит. Значит, ставлю я на оригинал, опускаюсь ниже. Подожду, как бы что они здесь сейчас? Пожалуйста, не переводите другие активы, не относящиеся к ТРХ. Обновите страницу примерно через одну пять минут после внесения депозита. И я копирую адрес. Копирую. Иду в TronLink. Можно с любого кошелька пополнять. Кликаю «Отправить». Вставляю адрес. Next. Скину на 10 монет. Сент. 10 монеток отправлены. как видите, без фанатизма, как бы, ну и все. Сейчас перезагружу страничку. Одну пять минут надо подождать. еще монеты не поступили далее давайте посмотрим клику на домик опять мне кликнуло сюда так депозит я вам показала монеты мы еще не пришли значит здесь аккаунт Это баланс вывода. Еще у меня нету, как бы, да? Монетки мои не поступили. Сюда адрес, сюда суммы. Все, монеты поступит. Я поставлю их на вывод в режиме онлайн. От одной-две минуты будет идти вывод. Пока ничего у меня еще не поступило. Да. Здесь промо-аккаунт. С промо-аккаунта можно также выводить. Если у вас здесь будут монеты, также можно будет выводить адрес, сумму. Пароль уже стоит по умолчанию. Если не будет стоять, пароль можно, нужно будет прописать. И кликаем сюда. Далее что у нас? здесь так, и моя команда я вам уже показывала у меня пока один человек вот. ну в принципе и все поставлю я на паузу и подожду когда поступят мои монетки Даже перезагрузить еще разок Монеты еще не поступили. Ставлю на паузу. После продолжу. Все. Монетки мои поступили. Вот они. Депозит 10 монет моих. Если я кликну сюда. Пускай сниже. И вот они мои. Плюс 10 монет. Вот они. 11, 20, 7. как бы Теперь будем выводить их. кликаю на человечка и вот здесь аккаунт так друзья надо скопировать адрес копирую адрес вставляю здесь я стираю ставлю 0 .ой .5 так секунду ребятки я сделаю скриншот для рекламы надо Вот, сделайте скрин. Субмит. Вывод. Раз в 24 часа. Теперь следующий вывод у меня будет доступен только завтра. Вот Видим, да? Видите, у меня пароль исчез. Если его не будет здесь пароля, вот так он вставляется. И вот... Пожалуйста, подождите, жду одна-две минуты. Поставлю опять на паузу, как монетка поступит на кошелек. Я продолжу видео. Ну, буквально тут минутка прошла. Вот видим, да, если допустимся, загорелось зелененьким стал отображаться видно да теперь идем в кошелек трон Кликаю. и пожалуйста 0.53 x айди транзакция число 7 11 -го год Монеты прошли. Ну, конечно, он будет платить. Я бы так просто и не заходила. У меня все майнеры платят. Все замечательно. Ой. Вот. Кому интересно, работайте, зарабатывайте. Не забываем, что это риск, это инвестиции. И всякое может случиться. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.